Привет, дорогие ребята, с вами снова Optimus Kill Cream 2, и мы сейчас опять погоняем. И не только, что же на сегодня будет в выпуске, квест будет, как вы думаете, а может будет открытие много-много чемоданов. один золотой, два бронзовых, красный-синий мы сегодня откроем. В общем, смотрим видео и узнаем, что же сегодня у нас там будет. А пока давайте погоняем. Ну... А формула халяла, подвеску улучшили, класс. Но сегодня на формуле мы, кстати, ездить не будем. На танке тоже моноцикла не купили. Давайте на супер супердизеле погоняем. Нам нужно зарабатывать денежки на формуле. Мы ее так пить купили. А улучшать, кто ее будет. В принципе, машина классная. в предыдущих выпусках можете посмотреть, как мы на ней гоняли. Впечатление очень даже. Не знаю, как она покажет себя, когда будет улучшалки. А пока вым, вым, вым. идеальный торт. То и нас работал стартовый ускоритель классная штучка. Амбар, амбар, амбар, амбар, где мы постоянно шею ломаем. Это это нонсенс, когда мы проезжаем на дизели вот так вот и ломаем шею. Первый заезд и одно очко. Кстати, кто-то на предыдущем амбаре тоже сломал шею. Да, коллега по несчастью. Ну, ладно, надо реабилитироваться и занимать и первые места. А идеальный старт нам в этом поможет. Да. Едем, едем, Зу -зу -зу. качельки, правильно, едем дальше. О, какой черный, черный дым у нас из трубы идет. Соляра, наверное, какая-то у нас попала плохая. И у нас первая позиция и личный рекорд. Класс вообще, ребята. Вот что значит, собрались и погнали. Так, будет ли здесь идеальный старт? Давай. Зу -зу -зу -зу -зу -зу -зу -зу Ой, деломёт старта нету, педальку отпустил, не вовремя. время. Зато получили монетку за езду на задних колёсах, и ещё, а нет, не дали. Время в воздухе, всякие трюки мы выдаем. Интересно, во второй части можно летать столько много, как летают в первой. Да, в первой части там вообще просто не то, что летают, там целые целые полеты. вот. А пока э, личного рекорда нету, чуть-чуть не дотянули, но тем не менее у нас первое общее зачетное место. Ладно, ребят, давайте открывать-ка чемоданы. Что у нас там? Так, вот такой штучки нету. А чемоданы открываем. Синий. Денюшка. Бриллианты. Магнит на мотоцикл и нам опять ускоритель. Или мотоцикл. В красном. Так, магнит, магнит, магнит, магнит, попадется. не попался нам, магнит для супердизеля. Может здесь чемодане он будет. Шапка, класс, сейчас оденем шапку новую для супердизеля. Ну, а, вот, пос... ой, денежки дали, я думал, сейчас с рекламой посмотрю, вот там магнит, а его там нету, а здесь есть? Есть на колеса магнит для мопеда, мопеда у нас, к сожалению, нету, нету, знаешь, бесполезная вещь. Давайте видосик посмотрим. Посмотрели видео, что же у нас внутри. Бабло, усилялка, ускоритель. На моноциклы, которого у нас опять же нету. Ладно, чемоданам не осталось. Давайте-ка на своем супер дизеле попробуем. А, нет! Давайте шляпу оденем. Давайте, где наша шляпа? Прикольно, прикольно. Давайте, наверное, силуэт уже поменяем. Общий. Общий. Общий вид. Вид. Так, вверх. Вверх. Что же одеть? Одеть. Кого одеть, ребята? Вот этого. Как его? Правильно назвать? я Не знаю. Спасатели. Не, штаны не катят. Не катят штаны. Вверх не катят. Не подходит. А если бы синие лямки были, может подошли. Так, вверх оставили низ оставили в принципе в машине то ничего и не видно ног вообще не видно то в моноцикле надо вырезаться а в машине у нас ты шляпа особо не видно но все равно шляпа у нас крутая ребят затяните кому понравилось ставим пальчик вверх не понравилось пишем в комментарии переодень шляпу и мы всю секунду если будет хотя бы один такой комментарий сразу идет переоденем вот а пока погнали давай догоняй вот это форта форта мустанга догонялось и привет олень пока олень олень у нас опять мы начали монетки собирать а, ну да монетки для красного чемодана мы его открыли теперь мы можем спокойненько монетки собирать впереди у нас еще одна гонка очень важная очень важная для нас так идеальный старт давайте сделаем попробуем по крайней мере сделать его газуй ай перегазовали то не догазуем, то перегазуем а грозился то я когда то сделать только ребят напомнить идеальный старт я уже не помню 10 20 еще что то а ребят хочу попросить может кто то уже придумал челлендж который нам нужно поиграть в эту игру проехать за какими глазами, или еще на заднем колесе, я, я не знаю, любая ваша, ух ты, пух ты, как мы обошли на последних метрах, вот вам, парень затупил, и у него второе место, вот, челленджи, э, челленджи, челлендж. возвращаюсь, любые идеи, которые у вас появятся, появятся в вашей голове, вы пишите в комментарии, а мы их осуществляем, естественно, все это дело снимаем. И вам показываем, и вместе над этим делом как бы смеемся или восторгаемся результатом. А пока еда на задних на и давай, давай, давай, давай. Ух, какие ребята настырные, на мотоцикле по трассе. Вот это да. Вот это парень дает, конечно, жару. но мы вырвались вперед, главное убежать. Давай, давай, не Ух, чуть не зацепились капотом, давай финиш и первая позиция на сегодня, наверное, все, ребят, ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии про всем пока-пока.